Всем привет! С вами Арина Михайлова со свежими новостями на Универ ТВ. Давайте же узнаем, о чем мы поговорим сегодня. 19 июля стартовал образовательный проект Казанского федерального университета и Московской школы управления Сколково. Направление «Английский язык и литература» вошел в предметный рейтинг QS. 26 июля в высших учебных заведениях завершится прием документов. На сегодняшний день существует необходимость внедрения проектного управления в органы государственной и муниципальной власти. В Казанском федеральном университете уже идет активная работа в данном направлении. Подробнее в нашем следующем сюжете.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 Приемная кампания идет полным ходом. Уже 26 июля в высших учебных заведениях завершится прием документов. Затем вузы на основании рейтингов баллов ЕГЭ бывших выпускников начнут формировать списки зачисленных.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 Подавал в Казанский федеральный университет, подавал в КГС. Я выбрал эти университеты, потому что самые престижные вузы Татарстана. Я пошел в КФУ, потому что тут очень удобные ранжированные списки. Можно посмотреть онлайн, где я нахожусь. Можно онлайн разобраться, поступаю я или нет. Я поступаю в Институт фундаментальной медицины и биологии. Здесь новые технологии, очень все развито и интересно. Особенно общественная деятельность меня привлекла. Много волонтеров, все такие студенты активные. На сегодня это все. Будьте в курсе новых событий вместе с нами. Пока-пока!